Здравствуйте, друзья! На связи Центр финансовой культуры Елена Феоктистова. Вы прочитали рассылку, и вот вы сытый со списком продуктов в продуктовом гипермаркете. Дело в том, что маркетологи магазинов устанавливают стеллажи таким образом, чтобы товары повседневного потребления находились в разных местах. Чаще всего хлеб в одном конце, молоко в другом. И вы вынуждены пройти практически весь магазин для того чтобы взять необходимое таким образом вы еще параллельно что-то покупаете глазами а, во избежание таких маркетинговых уловок можно использовать калькулятор, например. Если у вас есть смартфон, пожалуйста, пользуйтесь на смартфоне. Как мы делаем с мужем? Обычно я складываю все в потребительскую корзину, а муж на калькуляторе прибавляет стоимость продуктов. Таким образом, мы видим, что если мы пришли купить только необходимое, что у нас здесь нет товаров на 3 или 5 или 10 тысяч рублей. У нас действительно здесь только необходимое согласно списку. Такой способ позволяет вам не покупаться на акции 3 по цене 2 или 5 по цене 3, так как зачастую они опустошают ваш, ваш бюджет. Главная цель которого все-таки накапливать на крупные цели и э, увеличивать вашу финансовую подушку. А когда вы покупаетесь на такие акции, получается, что вы накапливаете только продуктовые запасы или запасы бытовой химии. Мы с мужем, кстати, у себя установили один день, мы его называем разгрузочным, когда мы не ходим в магазин. И в этот день мы съедаем все запасы в доме, которые есть. Таким образом, продукты не портятся, мы их не выбрасываем. Эти и другие полезные советы читайте в нашей рассылке. На связи была Елена Феоктистова.